Всем привет! Продолжаем. Я продолжаю читать книгу э -э, Тристана Донована История видеоигр. И сегодня глава 9. Называется она Дядюшка Клайв. Итак, погнали. В июле 1978 года Брюс Эверис взял в Ливерпуле в аренду дом 25 по Бансвик Стрит. Прежде чем решиться выйти на розничный рынок и открыть Micro Digital, один из первых компьютерных магазинов в Европе, опытный бухгалтер Averis несколько лет возглавлял компанию, которая вела бухгалтерскую отчетность с помощью компьютера. «Я начал читать британские отраслевые журналы о компьютерных системах, Computing и Computer Weekly», рассказывал он. «Там я прочел самые первые статьи о первых компьютерных магазинах, и о микрокомпьютерах, которые только-только появились в Америке. Воодушевленный потенциалом компьютеров, доступных для всех, Эверис решил, что должен открыть собственный компьютерный магазин. Я считал это очевидной вещью. Я не знал, насколько большой популярностью будут пользоваться компьютеры. Да и никто тогда этого не знал. «Я задействовал все возможности для того, чтобы собрать необходимую сумму для открытия компьютерного магазина в Ливерпуле», рассказывал он. На тот период вся Европа здорово отставала от США в области домашних компьютеров и видеоигр. США и Япония являлись лидерами в формировании новой развлекательной индустрии, находясь на гребне цифровой революции, а европейцы в массе своей являлись потребителями а не производителями видеоигр. «К концу 70-х европейский рынок стал довольно крупным», рассказывал Ноа Энглин, руководитель Atari, который открыл фабрику компании в Ирландии в 1978 году. «Мы отправляли в Европу много игр, но это было довольно накладно, поэтому нам нужно было построить в Европе завод для производства наших продуктов для европейского рынка». И так у нас появился типеррий. Ирландские власти сделали все возможное, чтобы привлечь Атари в этот сельский городок. Правительство нашло подходящее здание и предложило Атари Ирланд необлагаемый налогом статус на несколько лет. Решение Атари сделать типеррий своим домом было с радостью воспринято страной, которая была обременена бедностью и безработицей. В те дни у Ирландии была масса проблем. Безработица составляла 40%, рассказывал Энглин. На работу мы нанимали местных жителей. Это были самые преданные, самые трудолюбивые парни, которых я только встречал в своей жизни. Я полагаю, что когда в стране есть еще 14 других парней, ждущих вакансии, это становится весьма хорошим стимулом для сотрудников. Однако Atari Irland была не больше, чем производственная база. Создание игр оставалось прерогативой разработчиков западного побережья США. Практически все отечественные производители игр для игровых автоматов в Европе делали реплики игр из Америки и Японии. Почти все видеоигры в Европе производились по лицензии, рассказывал наталья Закария, соучредитель Закария итальянской компании по производству пинболов, которая стала делать видеоигры после того, как Pong вихрем пронеслась по миру. Европа стала более активной, когда появились домашние консоли. После того, как Magnavox Odyssey появилась в Европе в 1973 году, несколько компаний стали выпускать домашние игровые машины типа Pong в которых использовалась аналоговая технология, похожая на ту, что использовалась в американских консолях. Первые из таких консолей появились в начале 1974 года, почти за два года до того, как Atari выпустила собственную версию Pong для дома. Первой стала английская консоль Video Master Home TV Game, а за ней быстро последовали и другие, среди которых была консоль Ping-O-Tronic от итальянского производителя кухонной техники Zanussi и консоль Video Sport MK2 с деревянной отделкой корпуса, которую выпустил английский продавец музыкальной техники и телевизоров henrys Вовлеченность Европы в домашний игровой бизнес продолжала возрастать на протяжении всех 70-х, вплоть до 1978 года, когда в Германии вышла консоль Interton VC-4000, которая продавалась на территории Европы под самыми разными названиями и была европейской альтернативой Atari VSC-2600. Что касается домашних компьютеров, то здесь Европа по-прежнему здорово отставала. В Европе не существовало никакой альтернативы Apple II, Commodore PET или TRS-80. Вместо них на рынке были представлены МК-14 и Наском-1. Примитивные английские компьютеры, которые состояли из голых монтажных плат с клавиатурами типа тех, что использовались в калькуляторах. В магазине Эвериса продавались роскошные и дорогие новые американские машины, а также примитивные английские компьютеры, которые продавались как комплекты для самостоятельной сборки, и дефицитные книги, которые объясняли таинственное внутреннее устройство компьютеров. Микродиджитал превратился в метку для всех, кто стремился обладать компьютером. Люди приезжали к нам со всей страны, вспоминал Эверис: Тут можно было встретить людей, которые проехали через всю страну, чтобы увидеть все собственными глазами. Люди прилетали сюда даже со всех концов Европы. Люди могли просто приходить сюда ради того, чтобы пообщаться друг с другом. К 1979 году Micro Digital издавал свой собственный информационный бюллетень Liverpool Software Gazette, чтобы поддерживать интерес среди гиков и технофилов, которые и составляли клиентскую базу магазина и которые живо интересовались последними достижениями в этой сфере. В одном из номеров Эверис в колонке э, редактора восхвалял демократизацию компьютеров, о которой возвестило появление первых домашних компьютеров. Но куда именно все двигается, практически никто тогда не понимал. Мы ничего не знали о существовании игровой индустрии. Игры просто рекламировались как одна из возможностей микрокомпьютеров. Еще одна штучка, рассказывал Эверис. Дисплеи, вычислительные мощности и память были очень и очень слабыми, и возможности для реализации своих идей были очень ограниченными. Первое подозрение, что игры могут быть большим, чем просто одна из возможностей, у Эвериса возникло во время его путешествия в Калифорнию, где он изучал последние достижения американской компьютерной розничной торговли. Где-то в 1979 году я отправился в компьютерный магазин под названием Computer Components в округе Orange. И на стене магазина висели полиэтиленовые пакетики, в которых лежали кассеты с играми для Apple II, размноженные у кого-то дома. Это были первые коммерческие игры, с которыми я столкнулся. Но первыми людьми в Британии, которые увидели в видеоиграх серьезные перспективы, вполне могли быть и клиенты, и сотрудники Эвериса. Тони Милнер и Тони Бедин, имевшие высшее образование в области химии, были постоянными посетителями магазина Эвериса и в 1980 году сформировали одну из первых английских видеоигровых компаний BugBite. Себе в помощь они наняли двух сотрудников Micro Digital, Марка Батлера и Юджина Эванса, которые занялись созданием и продажей игр, которые производила компания. На это Беддина и Милнера вдохновил домашний компьютер Sinclair ZX-80, последнее творение британского изобретателя Клайва Синклера, с любовью прозванный своими поклонниками дядюшкой Клайвом. Синклер со своими тонкими очками, лысиной и рыжей бородой был живым воплощением британского изобретателя. Свою репутацию он зарабатывал на протяжении всех 60 и 70 создавая сверхдешевые версии ультрасовременной потребительской электроники. От магнитофонов и портативных телевизоров до наручных цифровых часов и карманных калькуляторов. Низкая цена порой негативно сказывалась на надежности продукта, как, например, в случае с цифровыми часами Black Watch, которые регулярно выходили из строя и практически обанкротили компанию Синклера из-за объема возвратов. Но такие вещи, как карманные калькуляторы его производства, дали дорогостоящей электронике выход в массовый рынок. Клайв Синклер действительно немного походил на сумасшедшего ученого. Рассказывал Альфред Милгро, один из основателей лондонского книжного издательства Melbourne House. Мне всегда казалось, что его главный интерес был больше не в маркетинге своих продуктов, а в изобретательстве. Как будто главной целью каждого его продукта было финансирование разработки следующего. Компьютер ZX-80 не был исключением. Синглер рассматривал его как способ финансирования одного из следующего своих проектов – телевизора с плоским экраном. В соответствии с убеждением Синглера в том, что электроника должна быть доступна массовому потребителю по цене, ZX80 в заводской сборке стоил всего лишь 99,95 фунта. Комплект G для домашней сборки, которую пользователь производил сам при помощи паяльника, стоил и того меньше 75,95 фунта. Несмотря на такую низкую стоимость, у компьютера Синклера были все качества, которыми обладали компьютеры конкурентов, стоящие на сотни фунтов дороже. ZX80 быстро стал самым раскупаемым компьютером в Великобритании. Успех ZX-80 положил начало той эпохи, когда домашний компьютер стал реальностью в Великобритании. До ZX-80 в Великобритании не существовало компьютерной индустрии, рассказывал Милгром, который написал и издал книгу о 30 программах для ZX-80, вскоре после того, как ZX-80 стала пользоваться успехом. ZX-80 был чрезвычайно важен. На англичан он произвел серьезное впечатление. Это была простенькая машина с одним килобайтом памяти, и выпускалась она без программ или книг. ZX-80 оказалась той машиной, которую ждали легионеры потенциальных поклонников компьютеров в Великобритании. Машины вроде Apple II и Commodore PET находились вне пределов досягаемости для обычного школьника, рассказывал Джефф Минтер который, будучи подростком из базинг-стока, начал проявлять свой интерес к компьютерам, создавая игры на школьном компьютере Commodore Pad, еще до того, как появился ZX-80. Дядюшка Клаев первым дал нам доступный компьютер, и он, и он назывался ZX-80. Уже в марте 1981 года Синклер выпустил более дешевый, более мощный и гораздо более успешный компьютер ZX81. И многие из тех, кто уже купил ZX80, пришли к идее самостоятельно создавать и продавать игры. И поскольку играми в Британии на тот момент торговали лишь немногие магазины, они тиражировали свои игры на аудиокассетах. И продавали их с помощью почтовых переводов. Одним из первых людей, которые оказали существенное влияние на такой способ работы, был Кевин Томпс, программист из приморского города Борнмут, который в 1981 году выпустил для ZX81 игру Football Manager. Игра вышла из созданной ранее Томпсом настольной игры, которая сама было придумано под впечатлением от Сосерама настольной игры 1968 года о футбольном менеджменте. Все началось, когда мне было лет 11, я сделал несколько версий игры, прежде чем перевалил третий десяток, рассказывал Томс. Я разрезал коробки из-под хлопья и на них пробовал воплощать свои идеи. Прекрасно помню, как я покупал пачки пустых перфокарт в местном магазине Wii H. Smith. После того, как ZX81 попала в руки Томпсу, он осознал, что его настольная игра может быть превращена в куда более увлекательную и яркую компьютерную игру. Я получил куда более мощный инструмент. На компьютере можно было автоматизировать разные штуки, вроде расчетов таблицы лиги и календаря игр. Это позволило мне сделать компьютерную модель всего происходящего более реалистичной и интересной. Футбол-менеджер была текстовой игрой, но передавала весь футбольный драматизм с помощью способа, который попросту не был доступен простым, основным на действии футбольным играм того времени. Футбольная команда игрока стремительно перемещалась по виртуальной тур турнирной таблице вверх и вниз, Взмывая и падая в зависимости от того, в какой игровой форме находились виртуальные футболисты. Собранные игроком под знамена клуба, были ли они здоровы или же получали травмы. Как и для всех остальных британских самодеятельных разработчиков игр, продажа игр с помощью почтовой рассылки была для Томпса единственным доступным вариантом. Когда я начинал, в Британии не существовало никого кто бы торговал играми, рассказывал Томс. Самым приемлемым способом продать игру желающим оставалась почтовая рассылка. Три версии игры футбол-менеджер Томса, выйдя на рынок, в самых разных компьютерных форматах продались общим количеством 2 миллиона экземпляров и создали новый видеоигровой жанр, который и сегодня остается одним из самых популярных. Возможности ZX-80 привлекли внимание Мела Краучера, бывшего архитектора из Портсмута. «Когда дядюшка Клайм выпустил ZX-80, я уже был вовлечен в кассетный бизнес», – рассказывал Краучер. «На некоторых кассетах мне встречалась реклама каких-то компьютерных программ, и кажется, такая кассета стоила 4 или 5 фунтов. Я уже производил аудиокассет, аудиокассеты по цене около 30 пенсов». И эта цена включала в себя упаковку. Поэтому я решил, что самое время войти в этот бизнес и в тот же день переключился на компьютерные программы. Причиной этому была смесь жадности и невежества. Первые игры Краучера The Bible, Can of Worms и Low and Dead были 1 килобайтовыми упражнениями в сюрреализме. Can of Worms игрок должен был довести сидящего в инвалидной коляске Гитлера до сердечного приступа с помощью подушки-пердушки и попытаться угадать, сколько потребуется воды на очистку забитого туалета короля. Это были отстойные игры, но на то время на рынке ничего лучше не было. Правда, все в них было вывернуто наизнанку. Идеи были откровенно глупыми и отличались полным отсутствием морали», — рассказывал Краучер. «The Sunday People обвинила меня в том, что я продаю порнографию детям». Прекрасная реклама. Свои эксперименты он продолжил в «Пимания» — странной текстовой игре, в которой действовал герой Пиман, рисованный голый розовый мужчина с носом картошкой, Игра предлагала игрокам попытаться выиграть золотые солнечные часы стоимостью 6000 фунтов, разгадав в игре загадку и поняв где и когда появится приз. Я пытался размыть грань между фантазией и реальностью, передать все эти тоскливые походы к играм для того, чтобы люди смеялись во время игры, а вместо этого они стали всерьез выполнять все эти дурацкие квесты, рассказывал он. Повсюду начали появляться пиманьяки, убежденные в том, что прошли квест ради золотых солнечных часов с алмазной побрякушкой. Стоунхедж был любимым местом во время солнцестояния, этакий Иерусалим в канун Рождества. В конце концов, двое игроков, учитель и владелец музыкального магазина из западного Йоркшира решили загадку. 22 июня 1985 года они прибыли верхом на белой лошади в долину Са Сассекс Даунс и принялись требовать свой приз. Это случилось спустя три года после выхода игры. Они стояли у головы в лошади. Я не хотел их расстраивать и не сказал им, что приз находится в заднице у лошади, рассказывал Краучер. Странные игры Краучера стали предвестниками странных сюрреалистичных игр, которые полюбили делать британские разработчики и в которые полюбили играть британские игроки. Это случилось, когда Синклер в апреле 1982 года выпустил свой компьютер ZX Spectrum. Цена компьютера варьировалась от 125 до 175 фунтов в зависимости от встроенной памяти. И это был ответ Синклера на выход BBC Micro, разработанный Acorn Computers, компьютерной фирмой, которую основал бывший сотрудник Синклера Крис Карри. BBC Micro был частью плана британской широковещательной корпорации по созданию стандартного компьютерного формата для повышения компьютерной грамотности британских детей. И хотя Синклер пытался выиграть контракт на создание компьютера для BBC, впоследствии он обвинил эту корпорацию в использовании денег на для подрыва местных производителей компьютеров. Они не должны делать компьютеры, равно как не должны делать машины, BBC или же зубную пасту BBC, бушевал он. Но несмотря на его страхи, низкая цена на спектрум превратила его в главный домашний компьютер Великобритании, позволив ему обойти по продажам и Commodore 64 и BBC Micro. какое-то время он считался самым продаваемым компьютером в мире. Его успех был таков, что даже премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер показывала спектрум премьер-министру Японии как доказательство технологического превосходства Великобритании. Продажи Spectrum подстегнули и взрывной рост количества игр, игр, сделанных в Великобритании. Игровые компании возникали во всех уголках страны, от сент остала в Корнуэле до острова Гарриса э, на Уэстерн-Айлс в Шотландии. За один только 1982 год для Spectrum было выпущено 226 игр, сделанных в Великобритании. На следующий год эта цифра выросла до. 1188, а число компаний, их производящих, с 95 до 458. Игровая индустрия оседлала гребень успеха. Sinclair Spectrum, который оказался в тысячу раз успешнее, чем того ожидал сам Sinclair, рассказывал Эверис, который на волне растущего интереса к домашним компьютерам продал свой микро Digital торговой сети Lascais. La La 1981 году он-то думал, что люди будут использовать компьютеры для каталогизации своих коллекций почтовых марок. А тот факт, что 99% людей использовали Spectrum для того, чтобы играть дома, его здорово удивил. Благодаря Spectrum компания Bugbyte добилась своего первого крупного успеха с игрой Manic Miner. Созданная Мэтью Стимом подростком-программистом из города Уоласи, графства Мэс Mer Sea эта игра придерживалась типичного для молодой английской игровой аудитории подхода Все сойдет. Действие игры разворачивалось в мире телефонов мутантов и смертоносных туалетов. По сути, эта игра являлась ремейком популярного американского платформера Miner 2049ER. Но в версии Смита было куда больше сюрреализма и разного рода странностей. Это было весьма распространенным явлением для первых английских игр. Мань, э, Маник Майнер стала бестейлером, и Смит отреагировал на это созданием собственной компании Software Projects, с помощью которой выпустил Jet Set Willi, еще более странное продолжение игры, в котором игроки сражались в колыхающемся желе катающимися яйцами, злыми домработницами-гречанками и пугающей сюрреалистической отрубленной ногой, которая попадала в игру прямиком из анархического телевизионного шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Странная игра Смита была лишь началом неуклонно растущего в английской игровой индустрии сюрреализма. В 1984 году Питер Харрап выпустила Wanted Monthly Mall, странным образом затронув одно из самых спорных событий в британской истории – забастовку шахтеров. Забастовка была затяжной и часто сопровождалась столкновениями между британским правительством и Национальным союзом горняков, который возглавлял, возглавлял смутьян социалист Артур Скаргилл. Это была изнурительная война между правительством и профсоюзным движением, которому в 70-х годах уже дважды удавалось свергнуть британское правительство. Поражение бастующих шахтеров привело к ослаблению влияния профсоюзов на власть в Великобритании. Игра Харрапа, выпущенная в разгар забастовки, предлагала игроку превратиться в крота и прорываться через пикеты бастующих для того, чтобы добраться до угля в выдуманной секретной шахте, которая принадлежала Скаргиллу. Остро социальная тематика игры привлекла внимание со стороны разнообразных СМИ, но игра была скорее абсурдистской, нежели политической. Фантастическая шахта Скаргела была битком набита самыми странными врагами, среди которых числились баллончики с лаком для волос, прыгающие акулы и краны для ванны. Минтер, который начал делать игры сразу после того, как у него появился ZX-80, также увлекался странностями. После создания незамысловатых версий популярных аркадных игр типа Sentiped, он основал компанию Llama Софт и принялся издавать игры, в которых находились отражения и его одержимость световыми шоу Pink Floyd. И его увлечение пушистым жвач... пушистыми жвачными животными. И его страсть к брыжущими адреналином стрелялками вроде Defender и Tempest. «Не нравилась простота этих игр и то, что в лучших играх из этих простых правил возникали сложные модели поведения и стратегии», – рассказывал он. «Несмотря на всю свою примитивность, старые стрелялки с точки зрения управления и поведения врагов зачастую были куда более творческими, чем все то, что появилось потом. Этот поток постоянных переработок – Ксевиоус». Можно лишь догадаться, что за игры могли появиться, если бы эволюция стрелялок не свелась к бесконечным версиям Ксевиоус и Боссов. Минтер смог создать свою собственную игровую вселенную, состоящую из игр вроде Attack of the Mutant Camels. Психоделической стрелялки, в которой игроки сражались с гигантскими верблюдами и метаголосистами галактической змеей Хамас на краю времени, где плюющая лазерами лама должна была убить пауков, прежде чем они превратятся в убийц долгоносиков. Овцы, ламы, жирафы и верблюды стали отличительной чертой всех работ Минтера. На самом деле я просто любил животных и я уже назвал свою компанию Ламасофт. Так что... Имело смысл включать животных в каждую игру, пояснял он. Это, конечно же, здорово нас выделяло. Обычно мы были единственными, кто приносил на компьютерные выставки модели овец в натуральную величину. Игра от Lammassoft без овец была попросту странной. Вкус к странностям стал настолько распространенным явлением, что британский сюрреализм стал вольным стилистическим движением с помощью которого привычные игровые концепции наполнялись диковинными фантазиями создателей игр. Однако, несмотря на психоделические атрибуты, это движение в гораздо большей степени находилось под влиянием Монти Пайтона, нежели галлюциногенных наркотиков. Многие из нас в этом зарождающемся бизнесе росли смотря Монти Пайтон по телеку, и я думаю, что именно это повлияло на британский сюрреализм, который можно увидеть во многих играх. Рассказывал Миндер. Конечно, Монти Пайтон был основным влиянием в вещах вроде «Revenge of the Mutant Camels». И, вероятно, то же самое относилось и к «Manic Miner». «Тогда я остерегался употреблять наркотики». Да и все тогда делали это по-тихому, да и то, парочка косяков с друзьями, а не закидываться кислотой и треповать. Так что я искренне сомневаюсь в том, что этот сюрреализм появился благодаря наркотикам. Журналист Гарри Пен, который был частью команды только что запущенного английского ар анархического журнала The Zep 64, посвященного играм для Commodore 64», соглашается с тем, что наркотики не играли в этом процессе существенную роль. В основном много пили, да, где-то употребляли наркотики, но это не было столь заметно, как, скажем, в музыкальной индустрии. По мнению Краучера, сюрреализм был изначально присущ британской культуре. «Мы – сюрреалистическая нация, предоставленная сама себе». Мы не то, чем кажемся в политическом, языковом, и историческом плане и, прежде всего, в плане юмора. Нельзя сказать, что мы искажаем правду. Мы скорее проказничаем. Пока одни заигрывались с сюрреализмом, агитпропагандистические игры Краучера продолжали раздвигать грани жанра, достигнув своего апогея в Deus Ex машина. Работе столь необычной, что ее вряд ли можно было назвать видеоигрой. Вдохновленная рассказом Эдварда Моргана Форестера, машина останавливается 1909 года и семью возрастами человека, описанными Уильевом Шекспиром в комедии «Как вам это понравится». Deus Ex машина. Рассказывала о будущем, где миром управляет всемогущий компьютер, и где все рождается с помощью генной инженерии, в соответствии с заложенным в машине идеалом. Но после попадания мыши в оплодотворяющую систему компьютера появляется эмбрион-мутант. Игрок должен был защитить этот эмбрион от полиции дефектов, Компьютерного охранительного органа, исполняющего евгенические функции. Для этого нужно было сыграть в серию из семи абстрактных мини-игр, которые предоставляли семь возрастов человека. «Я считал, что к середине 80-х годов все передовые компьютерные игры должны стать своего рода интерактивными фильмами с надлежащей структурой, реальными персонажами, сносным сюжетом, приемлемым саундтреком, несколькими произвольно выбираемыми способами повествования и различными концовками», — объясняет Краучер. «Я считал, что лучше я первым сделаю и спродюсирую игровой эквивалент Метрополиса и Гражданина Кейна» прежде чем разные ублюдки примутся штамповать свой шлак. В комплект Deus Ex machine входила аудиокассета с саундтреком к игре, который был сведен к с голосами, озвучивавших сюжет британских телезнаменитостей, актера Джона Пертви, сыгравшего в сериале «Доктор Кто», и комика Фрэнки Ховарда, который играл в игре роль главы полиции дефектов. На этой же кассете были записаны странные песни о сперматозоиде, о оплодотворяющем яйцо и мечтающем о рыбе и чипсах. «Когда я был ребенком, я очень боялся выступлений Фрэнки Ховарда по радио, и это был очистительный опыт. Нанять его на работу и приказать ему убивать младенцев», – рассказывал Краучер. Изначально я хотел, чтобы роль сперматозоида сыграл телевизионный астроном сэр Патрик Мур. Сегодня такое было бы просто нереально осуществить. Пока многие играли в сюрреализм, в Великобритании вышли две самые важные игры того времени, которые никак не были связаны с лихими экспериментами Минтера, Смита и Краучера. Первой игрой была Knight Lore, которую создали Крис и Тим Стамперы. Основатели лестершинской компании Ultimate Play The Game. Knight Лор была создана из идей, которые впервые были реализованы в игре Adventure для Atari 2600. Но в британской игре были переосмыслены идеи, исследования и решения загадок. И динамичность действия была совмещена с аксонометрической графикой которая впервые была применена в аркадных играх Заксон и Кюберт. Этот подход уже был реализован на спектром в игре End Attack, в котором игроки спасались, спасали от гигантских муравьев людей, оказавшихся в ловушке в городе, явно созданном под впечатлением от работ голландского художника Эшера. Но мультяшная графика и появление динамичных приключений – в игре Стамперов вдохновили многих английских игровых разработчиков. У меня челюсть упала, как только я увидел Кнайт Лор. Я тотчас понял, что мне нужно использовать похожую систему. Она выглядела невероятно, рассказывал Джон Ритман, один из многих игровых разработчиков, которые пошли по стопам братьев Стамперов, создавая то, что английская игровая пресса назвала аркадными приключениями. После игры «Бэтмен» для «Спектрум», явно созданной под впечатлением от «Кнайт Лор», Ритман объединился с художником Берни Драмондом для того, чтобы создать «Хид Овер hills смесь британского сюрреализма и аркадных приключений. Действие этой игры состояло из приключений двух симбиотических существ, которым по ходу игры приходилось решать массу загадок, перемещаясь по причудливому миру, в котором смешались Дисней и Дали. В этом мире были лестницы, сооруженные из спящих собак, игрушечные кролики, наделявшие игроков особой властью, и роботы-инопланетяне из сериала «Доктор Кто» с лопоухими головами наследника британского престола принца Чарль... Чарльза. В процессе создания игры Ридман старался подавлять безудержную и кипучую фантазию Драмонда. Безумные видения прямо-таки выливались из его головы. Другой важной игрой, появившейся в Великобритании в первой половине 80-х, стала Elite, созданная в 1984 году для компьютера BBC Micro, двумя студентами Кембриджского университета и Энном Беллом и Дэвидом Брабеном. «Элит» возникла из попыток Брабена создать космическую боевую игру, которые использовались трехмерные каркасные модели, похожие на те, что применялись в векторных играх на игровых автоматах. Предыдущие попытки перенести космические сражения в третье измерение крайне редко увенчивались успехом. Векторные игры вроде Tile Gunner и Star Wars э, не давали игрокам возможность пилотировать виртуальный космический корабль, позволяя им только стрелять из орудий. Star Raiders, игра 1979 года для компьютера Atari 400, предлагала геймерам такую возможность, но использовала плоские спрайты, которые изменялись в размерах, создавая таким образом иллюзию трехмерного мира. «Было несколько стрелялок, в которых использовались спрайты, которые могли меняться в размерах и создавать иллюзию трехмерности», рассказывал Брабен. Космическая игра Брабана оказалась более продвинутой в визуальном отношении и по духу была ближе к трехмерным танковым сражениям в игре Battlezone, которую сделала компания Atari. Но если визуально игра Брабана производила должное впечатление, допотопное нединамичное действие едва ли могло привлечь и надолго удержать внимание игроков. Поэтому для того, чтобы улучшить игру, Брабену пришлось объединить свои усилия с Беллом, который на тот момент уже сделал несколько своих игр. После нескольких неудачных попыток разогнать скуку бесконечных космических сражений, они решили, что должны дать игроку больше свободы действий. У нас было четкое представление о том, что мы хотели сделать, привнести в космические сражения больше действий. Мы хотели придать космическим сражениям скелет, но нам потребовалось много времени, споров и обсуждений для того, чтобы точно понять, как именно мы этого добьемся, рассказывал Брабан. Одним из первых дополнений стали космические станции, на которых игроки могли восстанавливать свои космические корабли состыковываясь со станциями, как в фильме 2001 «Космическая Одиссея». Но что еще могли сделать, делать игроки, когда они уже состыковывались с космической станцией? Брабан и Белл решили дать им возможность модернизировать оружие своих кораблей, что в свою очередь подняло вопрос о том, как именно игроки будут получать эти новые вооружения. С помощью денег решили оба. Тут же возник другой вопрос, а каким способом игроки могут зарабатывать эти деньги в игре? Идеи двигали весь проект вперед. Разработчики решили, что игроки будут обменивать товары на космических станциях в разных частях вселенной. Или же зарабатывать деньги за выполнение случайных работ. Или же получать вознаграждение за убийство космических пиратов. Или же за обнаружение в космосе астероидов, богатых полезными ископаемыми. «Сама идея приравнять набранные игроком очки к деньгам выглядела совершенно логичной. Тем более, что мы остановились на торговле, как на способе развития и роста игрока», – рассказывал Брабан. «Очень быстро мы согласовали дополнительные источники получения денег, вроде охоты на космических пиратов и так далее». Это было время шахтерских забастовок, и наша игра идеально соответствовала менталитету «человек-человеку-волк», который был характерен для того времени. Идея превратить игрока в водителя грузовика космической эпохи уже была к тому времени на слуху и была воплощена в нескольких торго торговых играх вроде Star Traders 1974 года, текстовой игры для мейнфреймов, и игры 1980 года Galactic Trader для Apple II. Но ни Белл, ни Брабан не знали об их существовании. Я и не подозревал, что существуют какие-то космические торговые игры. Чужие игры главным образом давали мне представление о том, чего я точно не хочу видеть в своей игре. Рассказывал Брабан. Я считал, что игры, в которых всегда есть три жизни, дается дополнительная жизнь при достижении 10 тысяч очков. И весь игровой процесс рассчитан на то, чтобы играть, чтобы, что играть можно было минут 10. Абсолютно неинтересны и являются одним сплошным штампом. Я отчетливо понимал, что игры не должны идти этим путем. Существовали какие-то текстовые приключения с несколько более длинным геймплеем и сюжетом. И этот контраст показывал, что другие подходы в этом игре возможны. Целых два года Белл и Брабан провели над созданием Элит, работая над игрой в перерывах между занятиями в университете, доводя до совершенства игровую смесь из сражений, зарабатывания денег, модернизации кораблей и межгалактической торговли. Чтобы в итоге создать игру, в которой игрок мог самостоятельно принимать решения и расставлять приоритеты. Игрок начинал игру с 100 кредитов и обычного космического корабля. И перед ним расстилалась вся вселенная. Он мог стать героем, космическим пиратом, шахтером, предпринимателем, наемником, или же просто обычным косме... космическим путешественником, исследующим звезды. Мир, созданный в Элит, открывал для игровых разработчиков абсолютно новое направление – понятие открытого мира, в котором игрок сам решал, куда ему идти и что делать, а не следовал заранее подготовленным целям, что жестко ограничивало его выбор. Элит, Knight Лор, Deus x Машина и Jet Set Уилли – стали символами атмосферы творчества и возможностей, в которой возникла и развивалась молодая английская игровая индустрия в начале 80-х, остававшаяся преимущественно неупорядоченной кустарной промышленностью. Люди могли позволить себе рискнуть, а уровень входа на рынок был очень низким, рассказывал Пен. В буквальном смысле слова, каждый человек, обладавший зачатками ума и определенной страстью, мог что-нибудь сделать в этом направлении и передать свою разработку людям. Было очень много изобретательности, не всегда хорошей. Это было частью удовольствия и драйва той эпохи, огромное количество инноваций, возникавших вокруг. Энергия британского рынка того времени стала мощным фактором роста для, для видеоигровых индустрий в Испании и Австралии. Испания также попала под влияние ZX Spectrum, благодаря которому амбициозные иберийские компании знакомились с играми, выпускавшимися в Великобритании, и сами получали возможность продавать свои работы большому количеству английских игроков. Для таких компаний, как мадридская Dynamic Динамик английский игровой бизнес указал направление развития. Нашими идолами были Imagine и Ocean, рассказывал соучредитель компании Виктор Руис. Упоминая два крупнейших английских игровых издательства времен возникновения Dynamic в 1984 году. Dynamic как и его конкуренты вроде компании OperaSoft и Indescom смогли вывести Испанию в, лидеру, в лидеры среди европейских игровых разработчиков в 80-е. Благодаря здорово выглядящим с визуальной точки зрения играм вроде Army Moves, созданной под впечатлением от фильмов про Рэмбо или игр про ограбление банков, таких как Godi. Визуальные достоинства были сильной стороной многих испанских игр. Визуальная часть и графические эффекты очень важны в видеоиграх, и поэтому мы уделяли им особое внимание, рассказывал Педро Руис, директор Opera Soft. В конце концов, видеоигра ориентирована именно на визуальное восприятие, и в каких-то случаях захватывающая графика может приукрасить не очень увлекательную игру. Мы хотели создавать игры, которые бы цепляли людей, и они бы жадно, порой слишком жадно в нее играли. И для этого мы использовали все доступные на тот момент технологии. Звездным часом испанских игр 80-е стала игра Пака Менеджера Ла Аббадия del Кримен. Создававшаяся под впечатлением от Knight Lore и выпущенная Opera Soft в 1988 году. Игра создавалась под впечатлением от романа Умберто Эко. Имя Розы. Мы пробовали связаться с писателем, чтобы дать игре такое же название, но никакого ответа не получили. Поэтому мы решили изменить название, рассказывал Педро Руис. Это была не игра аркадного типа, а игра на интеллект. Действие разворачивалось в средневековом монастыре. Игрок исполнял роль франц... францисканского монаха, который должен был совершить ряд хитроумных убийств и повиновения взятым на себя религиозным обязательством. «Игра была особенной и с точки зрения результата, и с точки зрения того, как это было сделано», рассказывал бывший сотрудник Opera Soft Гонсало Суарес, который променял испанский кинобизнес на создание игр. Начав в 1987 году с игры «Гуди». «Ла адел Краймен» была графическим приключением и отличалась свободой передвижения, Невиданный в играх с изометрической графикой и заметно превосходящей королей той эпохи вроде Ultimate. Так никогда и не выпущенная за пределами Испании La Abba del Крамен с коммерческой точки зрения потерпела фиаско и достигла заслуженного признания только несколько лет спустя. Британский рынок оказал существенное влияние и на Австралию. Видя рост популярности ZX в 80, Мильгром со своей женой Наоми Бессон в декабре 1980 года вернулся в родную Австралию и основал компанию BAM Software с намерением создавать игры для британского рынка и издавать эти игры с помощью компании Melbourne House. В самом начале мы думали не о разработке игр, а о написании компьютерных книг, рассказывал Мильгром. Но потом я как-то подумал о самом понятии издательства и пришел к выводу, что между размещением контента на бумаге и размещением материала на кассете практически нет никакой, никаких различий. BIM Software стала центром австралийской игровой индустрии. Компания брала на работу бывших студентов Мельбурнского университета, окончивших компьютерные курсы. И быстро расширялась за счет... Э, Таких хитов, как текстовое приключение, созданное по мотивам Хоббита, э, Толкиена и продавшиеся миллионами экземпляров. А, ну, эта игра была The Hobbit. Вскоре практически все потенциальные разработчики Австралии перебрались в Мельбурн для того, чтобы присоединиться к растущему, как на дрожжах, штату Beam Software. «На протяжении почти восьми лет наш штат, уви... наш штат ув... удваивался раз в год. Каждые три года нам нужно было менять офис», – рассказывал Милькром. «Люди со всех концов Австралии писали нам и просились на собеседование, понимая, что мы можем предложить интересную и прибыльную работу». В Великобритании многие люди рассматривали разработку игр как хобби, но в Австралии ничего подобного и быть не могло поскольку здесь не существовало никаких признаков дистрибуции. Нельзя было рассчитывать на местный рынок, поскольку в Австралии его не существовало. Люди, конечно, могли перебраться в Великобританию, но куда больше смысла было в том, чтобы работать на нас. На волне популярности игр от BIM Software компания Melbourne House запросила книгоиздание издания. Забросила книга издания и превратилась в одного из крупнейших английских игровых издательств 80-х годов. Благодаря собранным под ее крылом талантам BIM, BIM продолжал оставаться абсолютным лидером австралийской игровой индустрии. Чем я в особенности горжусь, так это тем, что BIM эффективно запустила в Австралии игровую индустрию, утверждает милграм Практически все сегодняшние студии разработчиков в Австралии состоят из бывших сотрудников BIM, или же были существенно укомплектованы бывшими сотрудниками BIM. Вдохновленные на свершение дешевыми компьютерами Синклера, самодеятельные английские программисты превратили свою страну в рассадник экспериментального игрового дизайна, Одновременно с этим вдохновил разработчиков Испании и положил начало австралийской видеоигровой индустрии. Но Великобритания была не единственной европейской страной, достигшей заметных успехов на Ниве видеоигр. Ну а на сегодня все. Глава 9 А окончилась. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.